Привет всем, с вами снова команда Пэтриот. Многие спрашивают, почему Пэтриот, почему на английском, потому что, конечно, они королев. А, <связываем> ну, не знаю, ладно. Какую королеву? Английскую. Что? на английском. Моя, мы русские ты что ты делаешь тебе нельзя показывать <рес> ты не туда зашел короче а... мы находимся в парке победы в москве мы уже подразмялись продолжаем делать отжимашечки вот. и пара, пара организационных моментов во-первых как вы все заметили мы стали реже реже выкладывать видосы это связано с тем что еще особо интересно у нас не приходит, не происходит, и снимать одни и те же наши отжимания не очень хочется. Хочется снимать что-то интересное. Поэтому видео, именно видеоблог будут выходить реже, но мы постараемся снимать больше разных интересных проектов. Вот как сегодня вышло видео с Яры про планки. И вот в таком духе, такого вида видосы интересные, красиво снятые, про тренировки, про упражнения. Будем снимать поездки, будем снимать коллаборации с другими youtube проектами поэтому, если кто хочет снять совместный видос, пишите. Мы будем рады потренироваться вместе. Вот такие вот дела. Сегодня что? Сегодня днюха Усани. Усани днюха, поэтому пишите в комментариях поздравления, я думаю, ему будет очень приятно. С тех пор, как он начал читать комментарии к нашим видосам, он в курсе всего, что происходит. Поскольку мне скучно площадку немножко снесли реконструируют. И давайте покажу, что здесь есть. Сначала -первых, у нас есть фотограф сегодня. Это прекрасно. Во-вторых, у нас есть ребята. В-третьих, у нас есть вот такая вот площадочка. Здесь разноуровневые брусья, на заднем плане рукоход. Фигня Ганнибала. Турники. Змейка. Еще один трени тренировочный комплекс. Еще одни турники так австралийские прикольная фигня и вот еще еще комплексные столбы Чё, давайте нормально работаем замнемся о пошли. я даже знаю что хотя Ну, это после. смотрите делаем десятку 90 градусов другой делает десятку 90 градусов потом такой еще десятку да, давайте 90 короче, команда образования. Напротив, друг друга, Падайте. Вы хотите узнать, что делает Миша? Миша делает подтягивания в переднем висе, потому что мы начали учить передний вис. Наконец-то, серьезно прям. Вот. И первое упражнение – это 100 подтягиваний с резиновой петлей в переднем висе. Вот так. Это не мое. Да удавайся бегаешь. <связано> Выбирай ты, где Где <связано> ты? Говоришь ты правильно, я Высокий никак не получается. Что там Давай. Отвечай, шутку смешно, быстрее. За воркаут До дна, да? Термос обгол Я сегодня занималась Ты так держишь, чтобы ты сплю. Я молодец Это наши новые TRX-петли Их тоже будем Будем тестить Мы сделали свои собственные TRX-петли В лучших традициях так что в ближайшее время они уже поступят в магазин, а пока мы их тестим, чтобы могли давать честный отзыв, насколько они хороши. Вот, наверное, как-то так. Даже не знаю, что сказать еще. Треним? Вопрос из зрительского зала. Как Николай похудел так сильно? По сравнению с теми видео, которые я видел... Смотрел несколько лет назад, поле очень сильно изменился. На лицо нет, а по весу очень. Ответьте, пожалуйста, на вопрос, Николай. Как вы достигли такой цели? Неужели во всем виноваты бананы? Не каждому пойдет. Чисто моя. Советовать, наверное, никому не буду. Грубо говоря, ешь три раза в неделю и все. По одному разу в день. Вечером. И то не так, что уезжаешься до усеров Например, знаешь, кашки такие продаются в пакетиках? Мои любимые. Гречневая пшонка, Каша дружба. Ненавижу кукурузу. кукурузу. Она 50 минут варится, какой можно есть. Ну, в общем, фишка в том, что делишься этот пакетик, валишь, делишь его на две части, одну съедаешь во вторник, вторую частицу. Ну, ну ты хотел похудеть, знать секрет. А субботу... Не, я знаю, я знаю, что если не есть, то сильно похудеешь. Ну, а да. в субботу может там все чуть попало либо рыбка, либо мясо. И Вначале при этом одеваешь. раз в недельку вот сюда кататься, ну так, с ребятами <с тренироваться. Каждый день своя маленькая тренировочка и по средам, по субботам Из 96 килограмм до 77 на данный момент А Зачем тебе? Когда 96 килограмм весишь, и на четвертый этаж доходишь, ты отдыхаешь перед дверью появляешься, а тебе всего 27 лет. Ты стоишь и думаешь, а что Это будет, представил, фишка от Виталика. Круто! Это круто! Кафтюре, потом просто... Просил, не просил, в просил, не просил. И как только ты начинаешь идти назад, чувствуешь, сейчас потянешь, ты и подводишь... Двенадцать, <свит> короче, спился. Спился. <свит> Когда я на сорока дошел, Когда довел их до Здесь идет быстро <свит> ногами, как бы ровно. Вот так, под 45 <свит> И как бы этими ногами уводишь вниз. В этот момент, когда ты уводишь вниз <свит> ногами, <вдруг> ты <свит> делаешь иначе. Но ну, она чисто техническая, да. Четыре действия. Так, так. А. Чисто техническое. Все, не да? Вот такая вот вышла тренировка сегодня с вкраплениями моментов с других тренировок, когда не было так много всего интересного и поэтому мы их не выкладывали. Ух. Надеюсь, вам понравилось. Пуритает от Коля. Он завидует, что его мало на видосах. Все, на сегодня вот пойду по -моему, бананы, если еще что-то осталось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Будем рады, если вы приедете к нам сюда или в нескучно, следите за объявлением на сайте и потренируйтесь вместе с нами. Все, пока Помните, я там Помните, это малого бегал здесь? Да, мы помним. Что происходит? Что ты, что ты хотел бы повалить?